Наши эфир продолжает Радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск нашего Радиоблога. И сегодня с удовольствием представляю вас гостя, который, ну, наверное, вот сейчас мы выясняли, ну, лет так 5-6. Мы с ним не встречались именно в рамках вот этой передачи. Передача тогда называлась иначе, но не важно. То есть мы э, виделись, но не, но, не, но не на нашей волне. Итак, сегодня Геннадий Коцов из Нью-Йорка, писатель, поэт, э, журналист. И для многих, наверное, кто смотрит русское телевидение нью-йоркское, многие знают Геннадия как радио и тележурналиста, который ведет, вот опять же, начнем с того, что поздравим Гену с тем, что 20 лет исполнилось в этом году, да, в этом году, передача, этом году, да. которую Геннадий ведет из Нью-Йоркской студии, и я надеюсь, что кто-то из наших слушателей эту передачу смотрит и любит. Добрый день, Гена. Игорь, приветствую. Да, 20 лет программе, которая называется «Не дня без строчки». Это 30-минутная программа, обзор американской прессы. По а двум программам, которые я также веду на RTN, по 17 лет. Это программа «Пресс-клуб», выходящая по воскресеньям. И тоже ежедневная, как и предыдущая программа не дня без строчки». Называется она «Утренняя пробежка». 17 лет. 2030. Вот если прибавить 17, 17 и 20, получается вообще уже что-то серьезное. Вчера все упражнялись на тему 2 февраля 2020, вот в обратную сторону. В общем, народ веселился, потом... Э, веселился по поводу того, что э, Сурок Фил нам обещал э, раннюю весну. Ну, похоже, на то зимы у нас как таковой практически нет, что очень радует с одной стороны, с другой стороны простуда достает и без зимы, так что, так что все нормально. Ну и плюс ко всему уж, если на то пошло, я вдруг узнал, что 1 февраля этого месяца оказывается Международный день хиджаба. Так что можем, можем поздравить наших слушателей, тех, кто вообще к хиджабу относится позитивно, положительно, может, такие есть. Вот. Ну, сегодня у нас не о хиджабе, сегодня у нас более такая тема, которую мы заявили в анонсе, она касается твоего родного города, именно родного, потому что ты уж за треть, за, на четвертом десятке проживания там, а я знаю, что часто люди, которые уже попадают в Нью-Йорк, уже оттуда не уезжают. Вот. Mm -hmm. ну, у нас в провинциальной Америке, в немножко другой Америке, там другие какие-то э, существуют, э, скажем так, э, традиции, но в Нью-Йорке вот так. И значит, э, за, за то долгое время, что ты там находишься, наверное, э, не то что много повидал, но вот э, скорее всего разное увидел по отношению к населению, которое является там еврейским населением. То есть, как тем, кто там уже ну, живет с конца, может, 19 века, так и для вновь прибывших и так далее. Так вот, что огорчает э, вот нас, читающих эту информацию, что в последнее время в Нью-Йорке, именно в Нью-Йорке, где там больше всего евреев, живущих в Америке, а участились какие-то случаи и вандализмы, и нападения, и так далее? Что происходит, Ген? А, ну, я живу в Нью-Йорке 31 первый год. В Нью-Йорке я прибыл 12 мая 1989 -го года, а несколько дней назад, тоже в 89-м году, 30 -го января, я вылетел из Шереметьево в Вену. По обычному пути вена рим и потом не Берлин, Токио, а Нью-Йорк. Да, Соединенные Штаты Америки. Я должен сказать, Игорь, во-первых, я поправлю. Из Нью-Йорка многие уезжают. Многие уезжают. Есть даже такие карты этнические, которые говорят о том, какие этносы. Допустим, те же самые итальянцы в Little Italy практически итальянцев уже нет. Если мы говорим о русской Америке, то сейчас тот же самый Квинс, который прекрасно описал Сергей Довлатов, он очень сильно поменялся, поскольку оттуда, туда приезжали в 70-е, 80-е годы очень много евреев. Одесситы они заселяли в немалой степени Брайтон-Бич, mm -hmm. юг, юг Бруклина, а москвичи, ленинградцы, они полюбили Квинс, где Довлатов и сейчас улица, это известно, да, назван именем Сергея Довлатова. Там mm -hmm. же находится, кстати, и... Квартира, в которой проживает Елена Довлатова, абсолютно тот же антураж, как и при Сергее. Все так и оставлено. Если попасть туда в квартиру, она обязательно подведет к столу, за которым Сергей Довлатов работал. Там же его пищая машинка. И совершенно нетронутые ящички. Вот Как он там все оставил, так и есть. Меняется очень сильно. Квинс теперь. Там не так часто уже можно услышать русскую речь, поскольку немало из Казахстана приехало людей. Из южных бывших советских республик. Mm -hmm. И я еще раз говорю: бухарские евреи. Это 2000-й год, их очень много там находится сейчас. Так что определенное движение есть вот этих районов Нью-Йорке. А что касается евреев, то я буду с тобой на «ты», поскольку мы уже столько десятилетий друг друга знаем. Конечно. Да, ты сказал «конец 19 века». Но мне, человеку, который написал две книги о Нью-Йорке, первая называется, она написана была в 90-е, «Мифы Нью-Йорка. История с географией». Это прозаическая книга, а другую книжку я выпустил, сейчас она в Москве вышла, называется «Нью-Йоркский букварь». От «А» до «Я» все тридцать три буквы русского букваря. «А» — это Амстердам поскольку Нью-Йорк, начально его э, имя да. было Нью-Амстердам с 1624 по 1664 годы. А уже в 1664 году, 2 февраля, был день рождения Нью-Йорка. Вчера 355 лет исполнилось городу Нью-Йорку. Именно Нью-Йорку. Поскольку в 1665 году Нью-Йорк 2 февраля и переназвали англичане, э, отменив название Нью-Амстердам. Так вот, мои книжки книжке... А – это Амстердам, Б – это Бруклин-бридж, В – это Вашингтон-сквер и так далее. Догадаться несложно, что означает буква «Я». Одна из трех кличек Нью-Йорк, которая «яблоко». Вот Нью-Йорк – это большое yeah. яблоко. Так вот, евреи прибыли в огромном количестве в конце 19 века, 20 века, начало из Восточной Европы. Их прибыло половиной миллиона человек. И вот как раз тогда прибыл Ишолом-Алейхом сюда в Нью-Йорк, который скончался здесь в 1916 году. Но первые евреи, они прибыли в Нью-Йорк и уже отметили здесь Рошашану в 1654 году. В 1654 году. Я не просто так это вспомнил, потому что мы сегодня будем говорить о ситуации, которая в Нью-Йорке, она, конечно, очень сильно напрягает. Есть видео... Не всем рекомендую его смотреть людям с больным сердцем. Это видео, которое составлено из разных видеокадров, камер наружного наблюдения, а то и мобильными телефонами снимали. Нападение на евреев переходит женщина, с нее срывают парит, ее избивают. Идет молодой парень в типе. Подходят трое афроамериканцев и начинают их бить. И так далее. Очень такое неприятное видео, я думаю, что любой человек, у которого есть сердце и вообще, который понимает, что все-таки мы находимся в стране, в действительно в немалой степени руководство страны нас защищает. Это основная цель, основная задача руководства любой страны защищать своих граждан. Когда такое происходит? В то время, когда президент Трамп, у него и дочка, которая прошла Гиюр, и его взять еврей, который столько помогает Израилю. Его, опять-таки, многие считают, что он виноват. В чем он виноват, трудно понять. Мы можем эту тему, кстати, разобрать более подробно, поскольку его в основном вменяют в вину то, что он сказал после Шарлотт вот эти события в Шарлоттсвилле, когда один негодяй, неонацист, он сел в свою машину и просто задавил женщину. Еще несколько человек были ранены. Но э, такие есть люди как среди лево-радикалов, так и среди право-радикалов. Но Трамп, когда все эти волнения были в Шарлоттсвилле, он сказал, что там были хорошие люди как с одной, так и с другой стороны. И тут же начинается разговор о том, что вот эти хорошие люди, они... Э, меня слышно сейчас, Игорь? А, да, ну с картинкой что-то застыла. Мне звонит человек вдруг, неожиданно. А -а -а. Ну, не Ты да. продолжаешь, звук идет. Да -да -да. Вот, значит, а вот эти хорошие люди есть с одной и с другой стороны. С одной и с другой стороны есть хорошие люди. Это значит, он имел в виду совершенно простую вещь. Все дело в том, что события в Шарлоттсвилле, они связаны со сносом памятника. Было, было у нас такое течение сносить памятники. Кстати, хотели убрать памятник Теодора Рузвельта возле Музея естествознания Natural History здесь у нас в Нью-Йорке. Поскольку Теодор Рузвельт, он... Белый человек, который в свое время посещал дебри Амазонки и привез огромное количество артефактов в этот музей. Но поскольку он вот туда ехал, как получается, едва ли не рабовладелец, вот, его начали ненавидеть Соединенных Штатов, так же, как и Колумба. И определенные круги. Так вот, события в Шарлотсвилле, они касались сноса памятника Роберту Ли, который был генералом, который руководил югом армии юга. И действительно люди приехали на митинг, чтобы... Выступить кто за, а кто против памятника. Там не обязательно были среди них радикалы, как с одной, так и с другой стороны. Естественно, приехали туда и супрематисты, и неонацисты, а со стороны левых приехали те, кого мы называем антифа. Причем у нас ведь положительная коннотация, когда мы говорим об антифашистах, отрицательная, когда мы говорим о фашистах. Но среди этого антифатом, кого только среди этой внутри этой организации. Как там только... настоящие фашисты. Ген, извини, пожалуйста. Да. Дело в том, что эти события мы ну уж очень много раз освещали в том или ином свете. И, и эта тема, она какой-то степени известно нашим слушателям. А, вот, я ну, подвожу, да. я, я поэтому хочу подвести. Ага. Трампа обвиняют в том, что он значит, да, ну, да, разделил наше общество и да. способствовал, способствовал росту антисемитизма. Здесь очень любопытный момент есть. Я теперь вернусь и к евреям, которые приехали в 1659 году и напомню нашим радиослушателям, что первые рабы афроамериканцы, они были завезены в Нью-Йорк, попал первый раб черный. В 1659 году евреи раньше приехали и прибыли и вошли в, в границы форта Нью-Амстердам первыми. Отметили здесь Рошашана. Интересно. Так вот, так вот а, существует сейчас, а, его зовут Хоровиц, а, Эми или Эви, он американский журналист. Поскольку начались вот эти все волнения, все эти случаи антисемитизма, он пришел к очень простой мысли. меня эта мысль, она просто по простоте своей, она поражает. Он как журналист взял камеру с типой, она у него на голове. Он поехал в Бруклин, вот в эти районы, населенные афроамериканцами. С простым вопросом, как вы объясните рост антисемитизма в ваших районах? И там один вопрос. А мне интересен был ответ, поскольку он как раз и касается вот того, о чем я сейчас говорю, исторических фактов. Стоит женщина, он у нее спрашивает, она говорит, ну как евреи, они же здесь чужаки, они, они же выглядят иначе. Ну понятно, евреи верующие имеется в виду, хасиды, да, вот, Хабат, особенно движение. Они выглядят иначе, они одеваются иначе. И вдруг ты понимаешь, что по ее ответу судя, она вообще считает, что евреи новички в Соединенных Штатах Америки. Откуда-то они с Луны прибыли. И они нам мешают здесь. Просто вот они глаз не радуют. Это первое. Настолько дремучее, вот настолько невежество, удивительно дремучее. Это, конечно, поражает, что эти люди вообще не понимают, что, где они живут, какая страна и какой город. Евреев, я напомню, 3 миллиона в городе нью йорк 3 миллиона из 6. Самая крупная диаспора в Соединенных Штатах Америки, 6 миллионов евреев, из них 3 миллиона проживает в Нью-Йорке не понимает, что это люди, которые живут до тебя еще, сюда приехали. Это, конечно, просто потрясает. И вот вторая вещь, это ответ одного из тех, кого он спрашивает, этот хоровец. Стоит мужчина, ему, наверное, лет 50-60, афроамериканец. Он говорит, обратите внимание, что вот как фон позади меня находится. Это, говорит, дома, владельцы которых сплошь евреи. Все лендлорды евреи, и мне, тенанту, мне, жителю, ничего они не дают. Что, э, э, что тенант может получить от лендлорда? Классовая ненависть, она понятна, поскольку если ты заплатил за квартиру, эти деньги ушли к лендлорду, и ты их потерял. Ага. Лендлорда можно уже за это только ненавидеть. Но вот здесь очень интересный момент. трампа -то обвиняют в том, что... Он каким-то странным образом, я помню прекрасно, когда одна женщина, которую я знаю, после того, как в Питтсбурге напали на синагогу, она заявляет, как он язык поворачивает, она заявляет, как вы после этого можете голосовать за Трампа. Где одно, где другое, ну, чистый абсурд какой-то. Значит, здесь очень интересно вспомнить, можно в Трампа обвинять сегодня все ярлыки на него навесили, но мы должны вспомнить одну замечательную Конгрессвумен которая говорит, вся проблема в Бенджаминах, Бенджамин это портрет Бенджамина на 100-долларовой купюре, Доллар, 100 долларов, вся проблема в Бенджаминах, это известный такой шаблон, евреи все скупили и нам гоем жить не дают. Вот вся проблема в Бенджаминах, говорит Ильхан Амар, демократка, которая попала в Конгресс после промежуточных выборов 2018 года, и когда антисемит, я уверен, слышит это заявление из уст «Конгрессвумен», которая представлена в Конгрессе. У него развязываются руки. Когда антисемит слышит от Берни Сандерса, что если он станет президентом, вся помощь, которая направляется Соединенными Штатами в Израиль, будет направлена в палестинскую автономию, антисемит здесь у нас в Бруклине считает, что если Берни Сандерс, еврей, такое говорит, то уж я-то могу пойти и еврея побить битой. Они во всем виноваты. Бенджамин, надо помнить, откуда идет сегодня действительно вся эта волна, которая приводит к раздвоению в нашем обществе. А я вам должен сказать, что вряд ли кто-то может утверждать, что Соединенные Штаты застрахованы от гражданской войны. Это никто не гарантирует. Мы видели во времена Обамы, что происходило в Фергюсоне, что происходило во Флориде. Мы это видели. Все эти связанные истории с тем, что полицейских белых оправдали, они били черного или черный там погиб, они выходили, громили полгорода, уничтожали. Мы но, прекрасно понимаем, но, что никто не застрахован от повторения гражданской войны здесь. Поэтому когда, поэтому, когда Ильхан Амар заявляет, это я напомню нашим радиослушателям, это именно та замечательная конгресс-вумен, которая сказала о событиях 9.11, когда 3000 американцев погибли в один день, 11 сентября 2001 года, она сказала, где-то кто-то что-то сделал. Она не может даже произнести слово террорист, поэтому ее, это ее родное. Да? Она боится, ну, как она может сказать плохо о тех людях, которых, видимо, ну, она уважает. Гена, Гена, с ней все понятно, но мы тоже помним э, те кадры, когда э, нью-йоркские полицейские поворачиваются задом к мэру, который вроде бы не член Конгресса, но мэр. Итальянского происхождения человек, левых взглядов, и который тоже отнюдь не благоволит, насколько нам понятно, к тому, чтобы где-то, может быть, навести порядок, где-то профайлинг сделать, как делали до него его предшественники. Не так ли? Я, я должен сказать по поводу мэра, у нас же город становится все более и более социалистическим, и это понятно при таком мэре. И вообще в Нью-Йорке очень много леволибералов, которые с удовольствием принимают все нововведения нынешнего мэра. Это город, который, ну как мы знаем, вот эти города-убежища и Нью-Йорк, и в Калифорнии, я не знаю, в Чикаго тоже, наверное, есть такие вот города какие-нибудь там. Чикаго, я не знаю, это не город-убежище или город-убежище тоже? Ну конечно, а как же. Город убежище. Э, ну да, при вашем мэре, Эммануэль, он, он сейчас, по-моему, Не Эммануэль для... уже уже а, благополучно. Ну, есть там э, его, <смех> скажем так, кто заменила, то ну, не сейчас не они. Преемники его. Его преемницы, <смех> это, как говорится, Хрен Рецкий далеко не слаще. вот, Игорь, я, так. я скажу по поводу этих городов-убежищ. Но, опять-таки, это известная стратегия демократов. А об этом говорит Элизабет Уоррен, об этом говорит Нейси Пелоси, Александра Акасио-Кортес. Они говорят о том, что нужно нам открыть границы и таким образом вообще упразднить таможенную пограничные службы. Почему? Потому что те люди, которые придут, а их будут десятки миллионов, у нас под брюшью не только Мексика, вся Латинская Америка. И эти люди, они, естественно, будут посажены на государственные программы. вот это и есть электорат Демократической партии. Другое да. дело, мы прекрасно помним, те, кто делал революцию 17-го года, их первых на деревьях и повесили. А мы прекрасно понимаем, что если эти десятки миллионов придут сюда в Соединенные Штаты, никакой государственной программы для этих неимущих не хватит. А все, что они привыкли в Латинской Америке, это делать революции. И они у нас здесь устроят. И демократическая партия может и будет существовать, но не в том виде, в каком ее видим сегодня на Пелоси. Так вот, это удивительный случай. Я сам был свидетелем того, что происходит у нас в Нью-Йорке в этом плане. Давайте как можно больше нелегалов, это наш потенциальный электорат. Даю я в банке. Банк, Тиди Банк, он канадский, здесь у нас очень много отделений Тиди Банка. И передо мной стоит парень, он говорит женщине-работнице, он говорит, она русская, ну здесь у нас в Бруклине много русскоговорящих работников в банках. Он ей говорит, я хочу открыть счет в банке. Она говорит, пожалуйста, мне для этого нужны ваши документы. Он говорит, у меня никаких документов нет. Она говорит, ну хорошо, а social security? Он говорит, у меня social security тоже нет. Он, он казах. И при этом он, он говорит, я вот прибыл. из. Зачем он это говорит? Она ему так и сказала. Зачем вы мне все это рассказываете? Он говорит, я прибыл из Казахстана в Мексику, а потом перешел границу. Она говорит, вы зачем со мной делитесь этой информацией? Она мне не нужна. Мне нужен ваш номер Social Security. У меня его нет. После этого я был поражен. Он говорит, ну у меня есть, а подойдет Medicaid. Он получил медицинскую страховку. Он еще никто в Соединенных Штатах. У него нет ни разрешения на работу, ни Social Security. Но нынешний мэр, он обещал, он говорит, 600 тысяч медицинских страховок будут получены бесплатно малоимущими. Из них, Игорь, 400 тысяч получат нелегалы. У ну... нас ситуация, у, у меня была проблема вот с женой, у нас дедакт был 4000 страхов. Да, мы понятно. по врачам не ходим, ей нужна была бы операция, она сделала операцию, 2000, мы выложили из своего кармана. Я плачу страховку, при этом я заплатил 2000 а, наличными да, из да. своего кармана. Приезжает человек, непонятно откуда, перешел границу с Мексикой. Первое, что он получил из нашего кармана американского, свой медикейт. Это потрясающе. Гена, вот Гена, Гена, твой земляк, леволиберальных взглядов, очень известный писатель, с которым мне довелось я знаю, к... о ком ты, <фей> ты говорил, да. Он говорит, а что же их там бросать, умирать на улицах? Это у нас была дискуссия на телевидении. Ну, то есть, бесполезно. Я скажу простую мысль, она очень мне понятна. Это Я, кстати, в своей программе «Утренняя пробежка» практически еженедельно обсуждаю с корреспондентом из Германии. Анна Беррич, которая выходит по четвергам в программе Утренняя пробежка. Э, так вот, э, я считаю, что Ангела Меркель когда-нибудь должна будет заплатить за программу ⁇ «Welcome» 2015 года. Благодаря этой программе от полутора до двух миллионов вошли непонятно кто и непонятно, что теперь делают в Германии. Так вот, я должен сказать, что либерализм, лево либерализм, он заканчивается у крыльца твоего дома. Вот когда они разбивают палатку у крыльца твоего дома, когда они вначале будут через окно, а потом через дверь идти в твой туалет, вот тогда ты звоешь, и дочку ты, и сына в школу не сможешь отпустить. Потому что ты будешь бояться, что они до школы не дойдут. Вот тогда заканчивается левый левый Кена мы знаем, где это заканчивается. Хотя у этой дороги, похоже, нет конца. Но у нас точно закончилась первая часть нашей передачи. Возможно. Сейчас несколько минут мы дадим возможность послушать рекламное объявление, а потом вернемся. И если у кого-то будут вопросы, то, пожалуйста, звоните, задавайте. Возвращаемся в программу Радиоблог с Игорем Цесарским. Сегодня у него в гостях Геннадий Котцов из Нью-Йорка, ну, довольно известная личность у нас в Чикаго тоже. А, телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если вы не против, господа, давайте попробуем принять звонки. Пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушай... Добрый день. Добрый. Добрый день. Добрый день. Я хотел немножко дополнения сделать по вот этому случаю, который вы только что рассказали про Нью-Йорк и про... Казаха с Medicaid. Это очень легко все объясняется, почему это делается. Очень просто. В Америке никому не дадут умереть на улице, но если кто-то попал в госпиталь без страховки, платит, не платит, то несет убытки госпиталь. Или какой-то конкретный врач. А так как госпиталь и врачи являются самыми большими спонсорами, и донорами, включая страховые компании политиков, и поэтому политики используют общественные деньги только, чтобы получить э, свою политическую выгоду в качестве, э, может быть, даже и донейшн, и основное на э, политические компании. All вы совершенно, вы совершенно в правы, донейшн. это замечательно. В это получили, не а в денег. Каким образом? Но все это только деньги, ничего больше. Такое мое мнение. Ну, Нет, и это плюс, конечно, да. Игорь, это конечно больше. Это конечно больше, поскольку да. и наш слушатель сказал, это политика. Это политика. Только деньги, да. это политика. Ну это мы с этого понятно, и начинаем, понятно. это электорат, так это слово сейчас очень модное стало. Когда-то мы понятия не имели, что с чем его едят, но сейчас мы понимаем, что из вот таких э, единиц человеческих потом возникают тысячи и миллионы, которые идут голосовать, и в принципе мы тоже понимаем, что вот к великому сожалению республиканской партии как говорится ловить нечего в больших городах получается даже деньги тратить туда незачем в Нью-Йорке, Чикаго лос анджелес и потому что вот такие города убежища и так далее они практически у них уже все предрешено я у... должен сказать интересно у нас здесь в Нью-Йорке в ноябре проходили выборы в местные органы власти выбирали судей это было 5 ноября прошлого года, 2019. Я участвовал здесь впервые, это было предварительное избирательное, это 9 дней. Были даны 9 дней. До выборов 5 ноября 9 дней человек мог приходить. Я думаю, что это обкатывалась ситуация выборов 2020 года 3 ноября, поскольку ожидают, что очень много людей придут голосовать. Я имею в виду президентские выборы. А да. в прошлом году я участвовал в этом, мне было очень интересно. Так вот, я вам должен рассказать. Ну, по крайней мере, на том избирательном участке, на котором я был, во-первых, пришло немало афроамериканцев, которые голосуют за Трампа. За столом должен сидеть представитель одной партии и другой партии. Прислали на избирательный участок какое-то количество людей, которые заранее прошли экзамен, и вот они попали на этот предварительные выборы. Трудно было найти демократов. Я был очень удивлен. Из тех, кто прибыл, сдав экзамены на этот избирательный участок, большинство было республиканцев. Вот такая ситуация у нас в Нью-Йорке. Я говорю только о том, что я видел, я понимаю, что... Я, я понимаю, Кент, извини, миллионов... пожалуйста, это да. интересное, кстати, замечание, мы вернемся к этому, но если есть звонки, попробуем их принять. Добрый день, Вперед. пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, да, я вам завидую. Я работала на выборах в, в, в, в округе Чаковске, и, к сожалению, большинство голосует за демократов. Ну, я хотела вот высказать свое мнение, что, может быть, вы не согласитесь, конечно, но мне кажется, что вся проблема в американских евреях и Соросе. Ну, Сорос, это понятно, это враг и антисемит, а американские евреи, несмотря на то, что они как будто бы должны быть умными людьми, ведут себя как будто бы слепо глухо и... Как говорится, железобетонно идут за демократической партией, и все свои деньги они вкладывают в эту партию. Если бы они наконец увидели, что эта партия их враг, я думаю, чтобы положение бы значительно-значительно изменилось, потому что э, везде бы, как говорится, выигрывали республиканцы, и на этом бы э, вот этот вот укло... левый уклон закончился. Спасибо большое. Игорь, я хотел бы, чтобы мы может, да. сейчас немножко оставили вот принимать звонки, поскольку здесь эта радиослушательница она затронула очень важную тему. Да, пожалуйста, Ген, конечно, сделай комментарий. Мы когда говорили о политиках, политике, ну вот понятно, что Рашеда Тлаиб, она, она будет свое. Говорить и Ильхан Амар будет свою Рашидат Лейб это та, которая на Коране приняла. Да, письма. да, мы все в курсе. А конечно, да. конечно. А, но мы должны понять, вот это очень верное было замечание. Здесь существует огромное количество еврейских, американских организаций, которые довольно плотно общаются с политиками. И они рассказывают политикам, что Израиль это проблема, а не решение вопроса на Ближнем Востоке. Это они именно рассказывают политикам. И когда политики в Нижней Палате, в Сенате, когда они после разговоров приходят, они говорят, ну сами евреи говорят о том, что Израиль это зловредное государство, это сионистское образование, а территории оккупированные. Сами евреи нас в этом политиков американских убеждают. Здесь я должен сказать, что сейчас проходит... Мы находимся на историческом моменте не только потому, что сегодня воевые первые кокусы, завтра президент выступит с обращением к нации, а в среду, и это можно однозначно сказать, импичмент не пройдет. Просто... А, э, арифметически он не пройдет. Это очень простая вещь. Я думаю, что все уже у вас хорошо, прекрасно понимают. Конечно. Демократов 47 голосов для импичмента. Отцы-основатели, прекрасно понимая ситуацию вот подобную, э, они э, сказали, что 67 голосов необходимо для импичмента, 47 плюс 67, 20 голосов. 20 голосов республиканцев, демократы не получат. Возначить, ну, даже если метро мне и кто еще там захотят отличиться, все равно ничего. Это единицы. Я вам должен сказать, что если республиканец сегодня голосуют за импичмент, для большинства республиканцев это конец политической карьеры. Абсолютно. Ну... 92% поддержка в республиканской партии Дональда Трампа. Я вам должен сказать, возвращаясь к нашей теме, угу. а верующие евреи, 96% поддержка Трампа. Верующие евреи. И в частности Хасиды, вот это движение хабат. Uh -huh. а, поэтому здесь не все евреи вот так себя ведут, и не все евреи даже в нашей общине, вы обратите внимание, те, кто звонит, и у меня в Нью-Йорке, э, я же довольно много выступаю перед разными аудиториями, масса людей как раз, они считают, что то, что происходит сегодня с демократической партией, то, что она полностью парализовала работу Белого дома, республиканцев, Дональда Трампа. Удивляюсь, как он при этом еще что-то подписывает, и о каких-то контрактах, договорах он при этом еще ведет переговоры. Так вот, то, что является позором, я считаю, для сегодняшней Америки, вот так как ведут себе демократы, я... очень интересный момент. Посмотрите на YouTube из youtube канал Сульфа 31 января он поставил третий эпизод, в котором рассказывает, он же был в Украине, и он побывал в Восточной Европе. И Рудольф Джулиани, это называется common sense, его программа. Третий уже эпизод, 55 минут, где он беседует с уволенным Джо Байденом, генеральным прокурором Украины Шокиным, и там Джулиани просто все раскладывает по полочкам. Гена, мы напечатали в континенте как раз материала бы да, да. и все это, да, все это известно, кому, кто, как говорится, хочет знать, тот будет знать. Так вот, мы сегодня, я еще раз говорю, не только потому, что у нас историческая неделя, я перечислил даже простые вещи, сегодня в кокусы и так далее. Да. А мы говорим о том, что исторический момент, поскольку с 21 января по 11 мая проходят выборы во всемирный сионистский конгресс. Всемирный Севернинский Конгресс пройдет в Израиле э, в октябре в этом году. Но сейчас каждый из нас может повлиять на то, чтобы мы не только помогали традиционно Израилю, это всегда у нас есть и будет, а чтобы мы могли что-то получить для нашей общины, для каждого из нас, для наших детей. Это очень интересный момент. Конгресс, он заседает раз в пять лет. Прошлым, прошлая пятилетка, 2015 год. Всего было представителей от нашей общины 10 человек. И они уже смогли что-то взять. Там пирог, Игорь, можете представить, 1 миллиард долларов. Мы с этого пирога ничего не получаем, поскольку 15 американских еврейских организаций в основном представляют леволиберальные круги. Они попадают на конгресс, 500 делегатов, из них 152 Соединенных Штатов Америки. Они попадают туда... Получают деньги, в зависимости от количества делегатов, каждая организация получает деньги. Из 152 делегатов, уберите 10 наших делегатов, там в основном, подавляющем большинстве, леволибералы. На что они тратят деньги? На палестинскую автономию. На то, чтобы из Северной Африки прибывших нелегалов в Израиль проспонсировать. и Эрикаш приезжает на организацию, на заседание организации Джей Стрит к нам сюда в Нью-Йорк. Еще за это деньги получают, за то, что он лет... Э, ну, конечно. Да, его привозят в и так далее. Да, VIP-персона, конечно, а как же. Саебарикад, организация освобождения Палестины. В прошлом году он здесь был в Нью-Йорке. Что он здесь делает? Его надо гнать метлой отсюда. Что он может рассказать нового, что он может добавить к всеобщей ненависти палестинской организации и организации освобождения Палестины к Израилю и евреям. Сегодня единственная организация, которая представляет нас, нашу русскую общину, это American Forum for Israel. American Forum for Israel. Если мне кто-то скажет, что я агитирую, я скажу «да». Я каждого человека сегодня агитирую проголосовать за эту организацию, потому что если больше их будет представлено в Конгрессе в октябре месяце, мы большие деньги получим от 1 миллиарда долларов. Вопрос шкурный. Да, конечно, шкурный. Но это деньги, которые идут на образование наших детей, на то, чтобы в синагогах евреи отмечали гораздо интереснее и насыщеннее свои праздники. Это деньги, которые идут на знакомство молодых евреев, и так далее. Это деньги, а, которые... Кстати идут, говоря, а, кстати говоря, Гена, да. а вот безопасность, вопрос же безопасности тоже связан с деньгами, Конечно. как это... Не да. К сожалению, мы понимаем, что э, фигур э, равных э, Мэйру Кахана сейчас не, на горизонте я, по крайней мере, не вижу. Может, ты меня поправишь в этом. Но, с другой стороны, э, как подставлять э, другую щеку, когда тебя бьют по одной, вроде бы тоже... Не есть хорошо в нашем случае. Игорь, какое, какое подставлять щеку? Никто об этом среди вот этих еврейских организаций, кроме одной, American Forum for Israel, там практически никто на эту тему даже и речь не ведет. Они поддерживают такую организацию, как Бецалем. Бецалем это организация, именно благодаря Бецалем, в немалой степени торжествует в разных странах, и у нас в Соединенных Штатах, БДС. Это организация, которая устраивает бойкот Израилю и его товарам по всему миру. А Еще одна организация называется Breaking the Silence. Ну, опять-таки, нарушить молчание. Это та именно организация, которая расставляет камеры наружного наблюдения. Мы помним эту ситуацию в Хевроне с Азарией. Парень, который застрелил террористов. Факты? Факты были видеофакты. Вот эта организация, она, расставляет, она следит за солдатами армии обороны Израиля. Она не следит за палестинцами. Она следит только плохо всегда Израиль. И эти организации поддерживают деньгами американские евреи. Эти деньги они в данном случае в октябре получат от Всемирного сионистского конгресса. Игорь, для меня это нонсенс. Для меня это оксюморон, как живой труп. Как мог, могут сионисты, сионисты поддерживать? Понимаешь, когда разговор идет о том, что дедушка Сорос очередные свои миллионы выделяет на, на то или другое, тут, тут, по крайней мере, для нас ничего нового, это все понятно, понятна его идеология и так далее. Но в этом случае у нас есть звонок, мы, может быть, примем его. Игорь, я хотел бы перед тем, как принять звонок, я да. хотел бы еще раз повторить. American Forum for Israel. Несколько слов одним словом написать точка кам. Ну, э, читайте, читайте, на народной волне, в континенте и так далее. Вы это увидите, эти материалы. А пока слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Да, да. А, вот проблема левых евреев э, в Америке, в Израиле. Проблема Стороса. Очень подробно попытался разобрать в своей последней книге «Еретик» писатель Михаил Юридович. Э, Веллер, как вы к этому относитесь? Почему вы эту книгу не используете? У вас есть возражения? Вы с ней не согласны? Спасибо. Веллер, Веллер я, во-первых, Михаила Веллера, я, я с ним знаком 20 лет. Кстати, наше, наше с ним знакомство началось удивительно. Мы сидели у его младшего брата Сергея Веллера дома. Естественно, за рюмкой сока виноградного. Вот. И Миша начал рассказывать мне, он, он очень впечатляется какими-то темами, он мне начал рассказывать а, о том, как, какие замечательные были фрегаты в 17 веке и какие скоростные фрегаты строили у нас в Соединенных Штатах. Я слушал минут 15, после чего я говорю, Миш, ты знаешь, я закончил кораблестроительный институт. Он говорит, так, ты бы сразу сказал. <смех> <смех> <смех> да. вот. Веллер меня в данном случае совершенно ничем не удивил. Он говорит вещи, в общем-то, достаточно понятные. Он, кстати, говорит и о леволибералах, достаточно понятные вещи, начиная... Собственно, с таких течений, как битники и хиппи, которыми мы восторгались в свое время в Советском Союзе, но именно, именно битники и именно хиппи, хиппи это уже вот мое поколение, 60-е годы, я был в школе, правда, но я помню 60-е и 70-е, я, кстати, был знаком, когда я приехал в Соединенные Штаты с Аленом Гинсбергом, Аллен Гинсберг это ну, такой флагман, да, вот литературы именно битников. Да. И да, и я как-то их действительно воспринимал как люди, которые ломают какие-то границы, традиции. И только с возрастом ты начинаешь понимать, что они столько наномали дров, что теперь мы это все расхлебываем. И как раз из хиппи масса людей пошли в колледжи и говоря о том, что семья нам не нужна, Война нам не нужна, война нам не нужна, но мы должны себя защищать. Никто не говорит о том, что мы должны нападать. Но мы, мы должны полностью, видимо, настолько расслабиться, что отдать свои земли и свои семьи, и свои дома. И вот эти люди, они пришли в колледжи, и они в колледжах очень да? многому да. обучили студентов. Это вся профессура из них сейчас состоит да. практически, если так разобраться. Да. И, а, и, и, и там, нет, там нет абсолютно других Сейчас, извини, Ген, у нас есть звонок Может, мы примем и да, продолжим А Понятно Да, пожалуйста Говорите Если вот этот ацинистский конгресс Настолько противные израильные организации Против евреев Нельзя проводить его в Израиле Пусть проводят в Иране, в Ираке В Эфиопии, где хотят Вы знаете, их из Израиля это я будет... вам должен сказать, вам да, должен сказать это... что сионистский, сионистский конгресс как раз, они, вы поймите, это сионистский конгресс. Мы уже по факту просто должны понять, что этот, этот конгресс не против Израиля. Пока в нем, это конгресс, который представляют все страны мира, где проживают евреи. Там и из России приезжают, из Украины, из Европы. мы сейчас говорим об американской делегации. На самом деле там ситуация, есть немало евреев, которые из Израиля в этом конгрессе. Мы говорим о ситуации, которая просто аховая, связанная с американской делегацией. А то, что деньги достаются американским левым, как можно в этом упрекнуть сионистский конгресс, если получается, что такие американские левые? Они приходят от этого миллиарда, увозят часть себе сюда в Соединенные Штаты и отдают их потом палестинцам. Мы эту ситуацию можем изменить. Не нужно говорить о том, хороший или плох сионистский конгресс. Нужно говорить о том, что голосуя за American Forum for Israel, мы голосуем за увеличение количества делегатов от нашей русской общины. Только American Forum for Israel представляет русскую общину. А если будет больше, тогда мы будем получать Гена. мы будем забирать у этих так. организаций леволиберальных деньги, и они не будут доставаться палестинцам. Послушай, вот из, ну, условно говоря, скажем, из этой волны иммиграции, не будем спорить там третье, четвертая, двадцать пятое, неважно. Из тех, кто прибыл, ну, вот как примерно в наше время, кто позже там и так далее, кто немного до нас, это, это довольно э, по количеству населения совсем немало, да? Ну, естественно, много евреев. И вот эта часть, если так разобраться, ну, по меньшей мере две третьих симпатизирует именно э, республиканцам правым, и, и, и приветствует идеи правые и консервативные. Но при этом мы знаем, что да, что более ранняя часть нашей еврейской общины она подвержена леволиберальной идеологии. Это тоже известно. Но для того, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию, наверное, нашей общине надо немножко быть активными и не только с тем, чтобы. Ну, да, я очень приветствую, когда люди реагируют на наши материалы в прессе, вот на эфиры наши, то есть, э, делают звонки, что-то спрашивают, комментируют и так далее. Но этого недостаточно. Надо иногда поднимать пятую точку и голосовать и, и что-то делать еще сверх того. Игорь, до 11 марта у нас есть время, сегодня 3 февраля. Все мы можем проголосовать. Можно себе представить ситуацию, когда проголосуют 100 тысяч евреев, которые говорят по-русски. 100 тысяч. Мы выберем такую делегацию, я имею там 53 кандидата, 53 или 54 в русской, в русской делегации. Если мы получим, сейчас 10 мест было в 2015 году, если мы получим 20-30 мест. Из 150 мест американской делегации, я еще раз говорю, мы не только отберем деньги, которые не должны идти нашим врагам, но мы получим деньги для себя. Конечно, каждый человек, AmericanForumForIsrael.com, American for и все, и ничего не нужно, проголосует, если каждый, не оглядываясь по сторонам, что я могу сделать для себя. Для своей семьи, для русской общины, для Израиля. Не оглядывайтесь. American Forum for Israel.com Единственная организация, представляющая русскоговорящих евреев у нас у нас есть еще звонки, Сереж. Да, пож пожалуйста. Могу говорить? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Во-первых, я хочу сказать, что вот мы проголосовали. Там было указано номер один почему-то группа. Двенадцать мой муж двенадцать. А двенадцать это я потом услышал номер двенадцать конкретно от э, от Э Ванштейна Леона. Вот. А значит, 11 мы неправильно не проголосовали? Да, и неправильно. Но зачем что-то смотреть? 12 написано American Forum for Israel. Посмотрите название организации. 12. Я посмотрел. Я посмотрел. Я посмотрел. Я посмотрел. Я посмотрел. Я номер. 15 посмотрела, я посмотрел. Я посмотрел. Да Габри. пожалуйста. Давайте. следующий Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, где-то в предыдущей передаче один слушатель посоветовал обратиться к евангелистам в церкви, чтобы они помогли проголосовать. Они проголосуют еще с большей активностью, чем наши евреи. А еще вопрос такой, он, это уже Алексей что-то упоминал, что американские да. левые евреи добились дискаунта для студентов. Вы не могли, могли бы сказать, сколько они должны платить теперь студенты? Я не знаю об этом ничего. Я вам должен сказать, что существует один левый, вот Берни Сандерс, который говорит о молодежи, и она слушает, кстати, если речь идет о Демократической партии, она очень хочет изменить конституцию в нескольких вещах. Увеличить количество судей в Верховном суде до 15, чтобы вести туда как можно больше демократов. И уменьшить возрастной ценс при голосовании. Если будут голосовать 17-летние, а потом 16-летние, а потом 12-летние, вот тогда мы получим замечательную Америку. И сейчас, обращаясь к молодежи, Берни Сандерс говорит. «Ребята, у вас будет бесплатное образование, у вас будет бесплатная медицина». Потом он почесал затылок и говорит «И бесплатное жилье». И они говорят, 19-летние, 17-летние, они говорят «Это замечательно, такой президент нам нужен». Да, к сожалению. Ну, э, дело в том, что да, и хотят ли институт выборщиков уничтожить, это мы знаем. То есть... Э, Наши прогрессивисты, они лихие. Ребята, они готовы изменить все на этом свете. Но, правда, они никогда не поступятся со собственными благами. И те, кто их поддерживает, к сожалению, очень плохо осведомлены о собственных каких-то доходах этих людей. О том, как они живут. То есть, они своим примером жизни где-нибудь там в гетто условном, они не утруждают себя. Это мы прекрасно знаем, но не знают вот эти... К сожалению, наши молодые, в том числе молодежь и наша русскоязычная, которая тоже, увы, подвержена вот этому идиотизму. Так, у нас да. уже... Да, подходит, к сожалению, к концу времени. Время. Сам Гена, ты слышишь нас? Слышу. Я здесь, да. Я, ну, я тебе буквально 20 секунд да. на, на последние какие-то реплику. И, и друзья, мы... друзья рек, реплика моя, поскольку мы э, часть поговорили во второй э, части передачи, мы этому посвятили время. Моя реплика. Сегодня мы не только можем помочь Израилю, мы можем помочь самому себе получить American Forum for Israel в списке 12 номер, в списке американских еврейских организаций, которые участвуют в Сианинском конгрессе. 12 номер. Проголосуйте за American Forum for Israel И помогите сами себе Спасибо, спасибо. Ну, а, Друзья, до новых встреч И надеемся, что вы сегодня получили Ценную информацию в том числе Спасибо, спасибо. спасибо тебе,